Привет всем. Это новая рубрика «Контр-игра». Сегодняшнее видео посвящено трэшу. Итак, трэш – это универсальный саппорт, способный решать игры смертельным приговором. Трэш – привлекательный, увлекательный и отстраненный чемпион. Хорошо вписывается в любые игровые составы, что делает его дополнение к любому проекту. Трэш – один из самых веселых саппортов для игры, с его сверхвысоким потолком мастерства и потенциалом переигрывания. Так что давайте начнем. Сначала взглянем на его слабые и сильные стороны. По своей силе Трэш – один из самых универсальных саппортов в всей игре. Он может ловить, замедлять и спасать союзников. Как мы упоминали, Трэш вписывается во все составы команд и является очень безопасным пиком в любой момент выбора. У Трэша есть одно из самых уникальных умений для мобильности союзников. Это фонарь, который может быть ключевым в сочетании с мобильностью АДК, как Эш. Его слабости, несмотря на то, что он очень сильный, его легко наказать лейнфайзер. Если ты использовал свой хук, то ты становишься очень уязвимым, и у Трэша очень высокий потолок мастерства, и требуется некоторое время привыкнуть к нему. И даже очень хорошие игроки могут сыграть плохо, из-за зависимости попадания хуком. Трэш сильно полагается на товарища по команде, он сам по себе не наносит никакого урона и главное, чтобы союзники знали его умения и возможности в игре, так что мы собираемся посмотреть на его умения, чтобы ты мог понять как он работает. Пассивное умение, проклятие, заставляет чемпионов, миньонов и монстров оставлять душу после своей смерти. Если трэш подберет ее, то получит 0.8 силы, умений и брони. Иногда ты можешь прочитать его желание взять душу и прохарасить его или сбить с толку. Он также может использовать свой фонарь, чтобы взять души. А когда он его потратит пустую, ты сможешь наказать его за это. Кью. Это хук трэша. После короткого взмаха он бросает его. Если попадает им, то оглушить тебя на полторы секунды и сократить перезарядку хука на 3 секунды. Так что это дает тебе больше оснований уклоняться от него. Трэш может потянуться к тебе, если повторно нажмет Q, и тогда он будет в лучшем положении, чтобы сблокировать тебя с помощью других способностей. Уклонение от хука – это фундаментальный способ играть против трэша. Держись подальше тумана войны, не заходи в кусты без варда, держись за спиной миньонов или союзников танков и старайся двигаться непредсказуемо. W – фонарик. Это невероятная способность, которая может легко спасти жизнь товарища по команде с помощью перемещения к себе. Также он дает щит союзникам и себе. Теперь ты должен использовать стан, чары или сало, чтобы враги не могли нажать на фонарик. А в качестве альтернативы ты можешь вставить на него сверху, чтобы было трудно нажать, или поставить пинг вард, чтобы заблокировать работу фонаря. Теперь Ешка. Замах. Он может отбросить или потянуть в выбранном направлении. Он часто использует это умение, чтобы было легче попасть в хуком. Попробуй понять рейндж способности и не подходи достаточно близко, чтобы он не мог ее использовать. Совершенно очевидно, если он захочет использовать замах, то начнет приближаться к тебе, чтобы попасть в зону действия умения. В этой способности есть пассивное умение, которое наносит дополнительный урон при автоматических атаках, если он у вас не атаковал в последнее время, что превышает порог в 10 секунд. Повторюсь еще раз, старайтесь держаться подальше от его ешки. Ульта. Короб. Он ставит пятиугольник стен, которые нанесут урон и замедлят на 99% на 2 секунду. К счастью, трэш может использовать его только на себе. Если ты будешь держаться от него подальше, то он не сможет использовать его на тебе. Стоит отметить, что после того, как ты столкнешься с одной из пяти стен, любые стены замедляют тебя на одну секунду и не нанесут больше никакого урона. Как только ты занесешь одну стену, можешь сильно не переживать за остальные. Трэш часто использует свою ульту с Ешкой или Хуком. Будь очень осторожным, так как он может оттолкнуть или притянуть тебя в стены. Если быстро подвести итоги умения, то большинство умений зависит от попадания его Хука. Но большинство трэш-плееров часто используют Ешку, чтобы замедлить вас и им было легче попасть Хуком. Когда не попадут, то получат откат умений в 3 секунды и постоянно будут Хукать тебя. Постарайся уклоняться от умение и наказывать каждый раз, когда он не работает. Кроме того, держи его на расстоянии, чтобы мог использовать другие его способности. Всегда помни о его фонаре. Он может выглядеть так, как будто он один, но у него может быть сильный товарищ по команде, который уже за углом. Его фонарь отлично справляется с ранними гангами. Всегда думаю об этом, и ожидаю, что он его использует. Давайте посмотрим на Power Spike Trash. В то время как Trash очень хорошо подходит к началу и середине игры, где он может использовать все свои сильные стороны, он может играть очень агрессивно. Вордить вражеский лес, гадгать другие линии. Если ты хочешь переиграть его, опасайся и наказывай его, когда он промахивается им, или тратит пустую. Следи за его нахождением на карте. Трэш слабый в поздней игре, если у противника хватает урона, то его очень быстро убьют, и он толпу. Трэш больше подходит под ловлю одной цели, и он не так полезен 5 на 5, как другие саппорты в командных боях. Как ты справляется с трэшем на протяжении всей игры? В начале игры трэш может играть очень агрессивно и постарается сразу набирать обороты на своей линии, как и в случае с большинствами агрессивных саппортов, Тебе нужно опасаться второго уровня и убедиться, что вас не заберут слишком рано. Трэш будет бросать дерзкие хуки, вы всегда должны видеть как это происходит, оставаться за волнами миньона отличное решение для этого. Трэш очень хорошо роумит в начале игры. Постарайся поставить в РД в трибуш и всегда сообщай, если он пропал или даже умер только что. Это обычное действие для трэша, и он может делать это очень эффективно. Поэтому очень важно предупредить свою команду об этом как можно раньше. Нужно относиться к фонарю с осторожностью. Трэш может легко сделать шаг назад и обеспечить безопасность всех их тиммейтов. Поэтому иногда просто лучше забанить трэша. На пороге середины игры постарайся чаще делать засады. Как упоминал ранее, трэш не очень хорош в сражениях 5 на 5. И предпочитает уничтожать своих врагов в большинстве. Тебя должен быть очень осторожен в своих передвижениях по карте и всегда учитывай тот факт, что трэш может быть готов и ждать тебя. Постарайся получить больше обзора против трэша в середине игры. Тотемы, Варды, альтернатива, лупа – это очень важно, так ты сможешь не только не попасться к нему, но и поменяться ролями и поймать его вместо этого. Трэш очень уязвимый без своих союзников и ты можешь убить все его умения на перезарядку или просто убить его. Помни, что полезность трэша велика, но у него ограниченный радиус действия умений кроме его хука, также ограничен диапазон ближнего боя. Если ты сможешь держать его на расстоянии, он будет гораздо меньшей проблемой. Сейчас на пороге поздней игры треш пытается делать то же самое, что и в середине, однако у его врага будет достаточно предметов, чтобы справляться с ним. Хотя пробивания будет достаточно, чтобы преодолеть его защиту сопротивления, Это и делает трэша слабее в поздней игре. Ему придется играть очень хорошо, чтобы быть таким же эффективным, как некоторые другие командные боевые суппорты. Трэш по прежнему будет следовать теми же игровыми схемами, что и в середине игры, высматривать цель и контролировать обзор. Старайтесь поймать его, когда он пытается вордить. Это будет лучшим способом справиться с ним. Как я говорил ранее, он очень слаб из своих товарищей. То, что он нехорош в командных боях, не означает, что он не представляет угрозы. Пока трэша могут переворачивать сражение выигрывать игры, так что тебе нужно опасаться его, особенно в самой поздней игре, когда один бой решит судьбу игры. Также очень важно помнить о фонаре треша в поздней игре. Если вы потратите все умения в цель, а треш бросит фонарь и даст всем щит, они могут потенциально обернуться против вас и наказать вас за это. Убедитесь, что вы знаете об этом на протяжении всей игры и особенно в поздней игре, где это более сурово. Наконец, давайте посмотрим на предметы, которые ты можешь собрать против трэша. Первое. Это любые движущие предметы. Сила, шторм или ракетный пояс. Трэш очень ограничен скоростью и почти всегда берет медальон Соларии, Поэтому у него нет такого увеличения скорости передвижения, чтобы догнать тебя. Создание любых предметов, которые помогут тебе кайтить, определенно пригодятся тебе. Также ты можешь купить предметы на счеты от заклинаний. Это может спасти тебя от хука. Особенно важно в поздней игре и тимфайтах. Также ты можешь купить пару предметов против танков. Трэш в первую очередь увеличивает здоровье и сопротивление от протяжении всей игры и получает бонусную броню от сбора душ. Соберите пробитие брони или даже процентный урон. Кушак является очень хорошим выбором против Трэша. Он снимет весь контроль при попадании хука. Я рекомендую этот предмет, особенно если у противников есть много контроля. Можешь взять очищение, если не планируешь покупать кушак. Видео подходит к концу. Если оно было полезно, поставь лайк и напиши комментарий. До новых встреч!